Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Go Play Games. Мы продолжаем Слои страха 2. Второй эпизод Да-да-да. Мы идем куда-то в темень. Тут а блин, опять какая-то карта нарисована непонятная. Что тут происходит? куда-то пройти, встать, пройти, сделать круг. <свя> <свя> я знаю, что сейчас я как бы, да Я, я, я мастер Что-нибудь сказать такого прям Интеллектуального Ладно, пойдем Хорошо, то есть мне куда-то пройти Сделать круг, стать тут, стать, да, Пройти вот так, постоять там Пройти туда, ладно Ладно Ладно, ладно Идем, идем А, то есть мы можем стать тут А мы же мы, мы где-то должны круг сделать, нет? Или не должны? Ладно, проходим Встаем тут Там крестик какой-то Встаем тут, там тоже крестик какой-то, да? Нет? Ладно, открываем, проходим, смотрим Смотрим Включаем Что? В смысле для бега? В смысле? Стоп! Это типа перебежать, да? Ладно. Йтель, моптер. Открой. И держи дверь пока. Ага, меня то есть не должны засечь. Прохожу, прохожу, прохожу. Еще одна дверь. Вижу, вижу, вижу, вижу, вижу. Все хорошо, все хорошо. Проходим дальше. То выпаливает фонарями меня высматривает, смотрите-ка. Я знаю. Это ты, ты ее, убил. ее убил. На самом деле. Это она меня убивала. Медленно. Все это время. <связывая> То есть это что, какой-то несчастный случай на съемках, и он кого-то убил? О, опять кнопочка на вентиляторе, это я могу. От а, сейфа! А От а сейфа, бумажка 10, 8, 40. <глот> В смысле? 184, хорошо. 184, 184. Просто запомни цифры. 184. 184, 184, 184. Найдем мы сейф, найдем мы сейф. Обязательно найдем мы сейф. Если только вспомним, куда нам идти, нам идти вот куда-то сюда. <глот> Твою уже, мать Ну давай. Погнали еще раз. Так, проходим сюда. Проходим сюда. Теперь вот тут, вот через дверь. Заново ничего собирать не нужно, я надеюсь. Но вроде бы нет. На всякий случай еще раз посмотрим. 1.84. Так, проходим, проходим, проходим, прошли. Проходим дальше. Так, отлично. Так, все, меня нет. Это типа, я должен по углам сбежать. А ты меня не спалишь? Вот и ⁇ моё Типа я совершил какое-то убийство возле банка и теперь сваливаю, да? Ухожу. Я ухожу. Ухожу. Тихо. Тихо. Спокойно, что у нас тут какие-то вещи, что тут происходит? А тут что? Нам, конечно, дверку предлагают. А вот тут что-то интересненькое. А, опять! Опять этот код. 184. Это типа на... О, боже. У меня, походу, это... Нервы слегка шаля. Ну, давайте. Нам два раза сказали. Так, подождите. А он крутится в одну сторону? Не, не, не, сейчас Я не знаю, как я это сдел... сделала Подожди, отойди, пожалуйста, в сторонку И вот-вот-вот-вот-вот-вот А, то есть я просто открыла и для тупых! <laughs> на тебе! Просто, на! Один. Восемь. Четыре. Замечательно. И просто для идиотов, на! В том краю, что мы видели... Веки смыкания, цветущий берег ласкает прибой, Боли, страха, обмана и гнева не зная. Там воспрянем мы вместе с тобой. Коль живешь без оглядки, питай в мечтах. Коли ты всех живущих сильнее душой. коли можешь ты строить или рушить все в прах. В руках у тебя целый мир, братец мой. Ну да, с братом. То есть, старшая сестра и младший брат. И она его, короче, утащила поиграть на корабль. И они там, короче, это, уплыли случайно. Или не случайно. Ну, в общем где я что происходит опять в, в, в мечты ушли да то есть да, о чем о чем они мечтали да приплыть на какой-то остров что-то они видимо начитались и теперь пытаются воплотить свои какие-то там детские мечтания а ушли в мир грез так скажем ну, это такое себе развлечение, на самом деле. Так. Ага, вот тут вот мы даже сделать круг. Сделай круг, сделай круг. Опачки. Опачки, мы что-то нашли интересненькое. Смотри-ка, смотри-ка, смотри, -ка, смотри, -ка, смотри -ка. Да закрой ты в шкаф, ты, господи, ты же не сможешь тут пройти. Я пока это, выполняю это. Предписание. Что? Мистер Харди, квартирмейстер, а это очень важная должность, потому что квартирмейстер доставляет экипаж к месту назначения и следит, чтобы еды и рома хватило на всех. Мистер Харди очень предан капитану и всегда выполняет его приказы, потому что он, капитан, а не мистер Харди, бесстрашный лидер. Иногда капитан сердится на мистера Харди, но лишь потому, что заботится обо всей команде. По правде говоря, нижняя часть страницы оторвана. А что, там по правде говорят? А Ты от меня что-то скрываешь, игра? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да закройся, захлопнись уже, господи. Как же с, с этим совсем тяжело. Так, все, мы круг сделали. Сделали же ведь круг? Закрыто. Тут тоже. Ладно, пошли сюда. Оп. Выходим. Выходим, выходим. Пошли дальше. Куда нас ведет стрелочка, туда идем Так, так Олень Бе а, а, сейчас, подождите, подождите, подождите Вот так вот, наверное Бежит олень Дверь Ха, ха, -ха. да тебе я угадаю Мы можем в эту дверь войти, да? Опачки Как вам такая магия, а, Давид Блэйн? В рот тебе ноги так, мы теперь зашли в фильм. Мне показалось, кто-то там ходит. О, посмотрите на соседнюю картину. То есть мы сейчас, ну вот вообще не беспалевные, да? То есть в такой картине Рожу сразу заметим. Деньги, золото, золото, деньги. А где щель? Откуда свет? Ну ладно. идем дальше. Так, подождите, проверить, естественно, все ручки, что они закрыты, что то все по правилам. Так попал ли дальше? Опа! Это что? Это съемки какого-то, видимо, фильма, походу какие-то съемки, фильмы, сериал, что-то, что-то в этом роде. О! ё моё! Ну, я так понимаю, что это не просто манекен. Это как... А, сейчас. Это он сейчас вспоминает какие-то, видимо, реальные события с реальными людьми. И это не просто манекен. Ну, то есть сейчас он манекен. А раньше, видимо, в его голове это был какой-то... Ну, не, не в его голове, а в прошлом. Это был какой-то живой человек. И он видел подобную картину. Наверное, убийства. Uh, наш этот ахтер. Я так подозреваю. Эть. Выпрямились, размялись. Вот uh, тут какая-то картина. Дурак умно валяет дурака. А, дурак умно валяет дурака. О, что-то забрали. У нас скоро вот будет целая там галерея. Я так чувствую, подозреваю, мне кажется. Тут мы еще что-нибудь взять можем? Нет, пока нет. У каждого из нас своя а наша. Так. Ага. Так. А. Это, то есть, это нам намекает, наверное, на количество концовок. Или с какими героями связан наш э, главный герой или ну, Силуэт, лица, голоса из прошлого. Но а в тяжелом старом мешке. Ш что это вообще такое? Тебе удобно там качаться? Сидит такой, эй, качается. Нет, тебе не качали. Сейчас еще рухнут, мне тут все поломают. Оплатить за это кто будет? О, это забитый зал, видимо, какого-то кинотеатра. Но раньше кинотеатров не было, были просто театры, в которых крутили фильмы. Ну, как бы, э, театр как театра, но в редких случаях... И прежде всего нужно избавиться от нее. Да, от кого? От нее? От нее? Ну-ка, подожди. закрыто. Ладно, включаем. Достаточно крошечного скрыли, soul... чтобы зажечь человеческую душу. Так, то есть мы кого-то спалили, да? То есть кино, когда зарождалось, то есть... каких-то кинотеатрах прям конкретных не было, соответственно. То есть И показы проводились везде, где только можно Ну, естественно, кроме как не на улице Хотя на улице, наверное, по вечерам Если только проводили какие-то Ак созидания всегда начинался С акта разрушения no я, я это возьму? П Пожалуйста, спасибо Это пулька? Это пулька? То есть мы кого-то убьем Сейчас, я так понимаю Рекординга. Ну, пойдемте в рекординга. Так, ну пойдем. Ends, одна жизнь заканчивается. Другая начинается. Одна жизнь заканчивается. In... Это убить. Right. Правильное. Начали. А -а ух ты. Это.. Это что, оставить живых э -э, того, за кого мы будем играть, так что ли? Чего ждать? Интересно, а если я буду совсем прям очень долго ждать, меня отпустят? А если я положу стол и уйду? А я могу уйти? Я не хочу никого убивать, я, короче, пошла. Все, Всем спасибо, кино не будет. Все, до свидания. Все, мы закончили. Я ухожу. Диктор, иди в жопу. Я пошла. Все. До свидания. Блять. Меня же не выпустят отсюда, да? Я, я подозреваю реально, что не выпустят. Ну да, походу, да. Вариантов нет. Иди убей и с этим закончим. Ну блин. Я идя. Ну, было бы интересно посмотреть на вариант, когда ты кладешь ствол и уходишь просто тупо. Просто взял и ушел. Взял и ушел. Просто встал и вышел. А ч бы и нет? Ладно. Женщин убивать. Это не моветон. Такой себе жизнь за жизнь. Нужно выбрать одну. Правильную. А, типа, женщину убить. Нет, чувак, я, тебя... я на тобой еще поиздеваюсь. Нет. Look, ты смотришь, но не видишь. Не, я... Стреляй в нее. О, он уже правильно говорит. Т типа, ты тупой. Ты просто тупой. Не, я не буду... Могу... Да ладно! <п rôle> История стара, как мир. А теперь и в нее Можно? Можем ли мы переписать ее? Можем ли мы отрицать ее? Мы должны смотреть глубже. Мы должны постараться. Мы должны. Я, видимо, сделала какой-то, наверное, странный выбор. Потому что я сопротивлялась, грубо говоря, его. Не, ну как бы, блин. Ну... Я не знаю ни его, ни ее, и мне ни в кого не хотелось стрелять вообще, как бы, вот вообще, вот вообще-вообще. Ну интересно. Я не знала, кого выбрать. Можно было бы, в принципе, ее пристрелить, но я подумала, что игре именно этого и хотелось. Чтобы я пристрелила ее. Поэтому я это, я вреднич, я свредничала, ну как мне это положено, да? Блин, или я могла выйти? Я же ведь могла выйти. Стоп, Стопэ! Стопэ! Стопэ! Стопэ! Я сейчас что реально можно было выйти, блядь? А, вот, тут мне дали проход, все. Все, тут мне дали пройти, все. Кто здесь? Будьте здоровы, если кто-то чихнул. Я просто не поняла, что это было. Сейчас я подойду и меня прострелят, да? Мужик, ты там как, жив? Я, правда, тебе в голову прям поцелилась. Ну, чтоб ты не мучился, братан, прости. Ты чё, как? Алло, мадам? Ой, простите, я вас перепутал с женщиной. Ну, бывает, бывает. Так, заходим. Ну, короче... Не знаю, если бы я целилась в нее, может быть, он мне тоже самое бы протолкал такую же речь. Не знаю. Не знаю, короче. Так, нагретает, нагретает, нагретает. Пошло. Пошло, пошло, пошло. Ч ⁇ ты нагретается. Мне кажется, я сделал круг. А? Достаточно <смех> <смех> <смех> Да -мо, что тут происходит? Я не знаю просто, ну как-то, блин, как-то, как-то, как-то. Меня просто до, до сих пор мучает то, что я при пристрелила там кого-то. Тут куда пошел? Тут куда пошел? Молоток и кошечка. Не самый лучший набор для ребенка в, за в замкнутой комнате. <смех> Как-то такой себе развлеченица. О, тут дверка, оказывается, есть. Ну-ка, а что у нас тут? Я помню, что там тоже что-то было. Блин, а куда я зашла? А надо было сюда идти. То что дверь за мной заперли. И, судя по звуку, что-то нахретается прямо. Нагретается, нагретается. Опа. Приложила шкафчиком. Ладно, я пополз. А что, нет? Все, я не полз Я не пополз. Ладно, разворачиваемся, уходим в другую сторону. Тут уже что-то новенькое происходит. Как в этой игре все меняется? Так вот, мне прям так нравится. Прям такой. Хоп, хоп, хоп. И все другое. И все по-другому. Прекрасно же. Тебе жарко? Давай мы тебе полегче, полегче сделаем. Ну как? Сейчас получше? Смотри, она еще музыку играет. Танцуем. Ту -ту -ту -ту -ту. Ладно. Ладно, идем дальше. Привет, тебе как? А! У него ствол, вали его! На тебе, чтобы тебе жарко было, а то вон что-то уже тянет полы какие-то Беги! Беги! У него пистолет! Нет! Должен быть пистолет, но его нету А, вон туда! Я слежу за тобой Я за тобой слежу Я слежу за тобой, я смотрю Ага, Все, вс, вс. А где я? А вот дверь. Всё. Я за ним следила, ничего не знаю, поэтому я шла спинбой. Он мне угрожал пальцами. Что я могла поделать? Ох, что пошло? Что пошло не так? Кто-то лезет, кто-то лезет, кто-то лезет ко мне. Что ты делаешь с этой картиной? Ай, кто-то выпал, кто-то выпал. Бежать, бежать, бежать, бежать! А! Дверь закрыта! я ничего не знаю, я это, я ничего не делал, я это. Не только что пальцами угрожали, а вы мне тут уже устраивали. Ох, бедный квадрат Малевича, блин, как они только не сгаляются-то. Ладно. Окей, бывает. Зато бодрился слегка. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Держимся. Держимся, не палимся. Я потом почищу свою кресло. Смотри, что я нашла, мистер Харджи. Эта схема поможет нам избежать опасности и найти безопасную гавань. Так, небезопасно. Ё-моё. Вот так вот Детки развлекались И ведь они жили, я так понимаю На корабле Чтобы дать отпоры Кому-то сильнее тебя Нужна смелость Мне никогда не хватало на такую духу В отличие от А, это брат, типа, говорил Он убил крысу? Типа Подождите, они убивали крыс, чтобы пропитаться? <му> Поэтому кошечкой <и> молоток? Окей, okay, ладно. Тема сисика относительно раскрыта. Так, реквизит, список покупок. Реплика кремнего пистол... Реплика, да? Ну ладно, я, я просто я не знаю, что такое реплика Кремниевое пистолет какого там, 15-17 века Одна штука боевая Пиротехнический состав, зачеркнуто Порох, 4 бочонка По 66 фунтов Патроны, 5 коробок, по 100 штук Манекены, 100 штук Фунты? Фунты, это Англия Насколько я помню Фунты, стерлинги, всякая Эта херня, это Англия Та -та -та -та -та. Ну, погнали дальше. Тень какая-то. Лишь один из нас знает, что нужно сделать. Лишь один знает, что на кону. А другому знать не обязательно. И понимать не обязательно. Только слушать и играть роль. Вот так, вот да. Чуть не обязательно вообще. То есть мне что-то там знать не обязательно, что поставлено на ком. мне только слушать и играть роль. Лили, там в темноте кто-то есть. Кто-то идет. Эй, кто здесь? Проклятие. Черту, раз начальник как приспичило, пускай сам проверяет. А так, тут они где-то прятались, значит. Мелкие засра-сра, засра, страшра. Засра, Странцы. Кто-то где-то шуршит? Я тебя слышу, но не вижу. Я потом к тебе приду. Пора бежать? <звы> Тихо, наступаем, бежим, отступаем, бежим, все нормально, все в порядке. У меня план есть. <свы> план под контролем. Э, я, пожалуй, присяду. Он меня убьет или нет? Это про это говорилось? Музыка такая-такая, прям тревожная-тревожная Не знаю, сколько сильно вас слышала, но что-то прям вот тревожит-тревожит а... Ну, ходил какой-то манекен, а что, а куда? А что? Непонятно А, сюда, наверное, да? Нет Ну, мы забрались высоко, так А, вон рубильник, господи так, так, так, подожди, подожди, я его увидела. Запускай. Погнали. От, а, а, там мне показалось тоже что-то где-то, нет? Приподнялось. Ладно, пойдем. Тихо. Мигает он мне тут. Иди помигай в другом месте. Тут мне мигать не нужно. Это знаешь ли неприлично? Опачки. Это что значит? Это значит, что пора бежать, да? Отступай! Бежим! Бежим, бежи, Бать его! Валим! Валим! По дороге, да, наваливаем! Чтобы он подскальзывался и пазл. А! Он бежит! Бежит, бежит, бежит! Кто-то ржет, я слышу, как кто-то ржал. Открывай, открывай, открывай! Закрой дверь! Отлично, отличная идея! Это замечательная идея! Все! Спасибо! Спасибо, кем бы ты ни был О, молоток Это место подойдет Скорее! запирайся Они будут здесь минуты на минуту Лили, Лили. не страшно И правильно you know, happens, Ты же знаешь, что будет, если нас найдут Не вернут назад А, нас вернут назад Дверь закрыта Закрыта дверь Так, так, так, так Открываем следующую Закрываем Да, да, свидосы, Да, свидосы, Да, свидосы. Ничего не знаю так, подождите. Меня научили закрывать двери! Меня мальчик научил закрывать двери. сейчас, сейчас, Или девочка. знаю, кто ты. Кто, кто, кто, кто? ААА! Тихо! Куда, куда, куда? Бежать! Куда Тихо, тихо, тихо, тихо! Собраться, собраться! Да, да, да, да, да! Не забывай наваливать по дороге, я тебя прошу. пошел, не забывай. Нужно это откладывать. Так, еще, еще, еще. Продолжаем, продолжаем. Тихо, тихо, а! тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Оп! Привет, чуваки! Чуваки, за мной бегут! Чуваки, привет! Чуваки, тут это треш, трешатина! Трешанина! Да, ты задолбал! Прекрати то за мной бегать! Так, тихо! А, туда, туда, туда, прямо, прямо, прямо! Бежим, бежим, бежим! Это типа а, дети представляют себе вот этих вот моряков. Они себе представляют монстрами, от которых нужно бежать, от которых нужно прятаться. Иначе они их вернут домой. Дверь, сзади! А! а это типа их убежище. Вот это. Охота. Да, вот они, я так понимаю, крыс ели. Правильно я понимаю? Вот. Или это охота типа на нас? На нас охота? Ля, мы крысы. О. Я отпустила. Подожди. Да закрой ты дверь, твою Поешь налево, направо посередине. Так, что у нас дальше? Сейчас, сейчас, я немножечко прокинусь назад и буду такая, типа, вот так вот. Да, вот сейчас. Все, хорошо, удобно, комфортно, замечательно. Так, Погнали. Так, загрузка прошла. Еще загрузка прошла. Свет включился. Спасибо. Спасибо. Проходим. Проходим, проходим. Так, смотрим, что у нас тут. Что за звуки? Кто-то выключил мою воду. Я ее включала. Ее включала. И вот это вот надо включить. Так, тихо, подожди. И душ. Все. Мне нужно, чтобы все... Чтобы был какой-то фоновый звук. Вот так вот. Надень маску. Записка. Слышал, с самого начала все пошло не лучшим образом. Знаю, что у тебя свое понимание персонажей, и у тебя есть на это право. Ты звезда этого проекта. Главное, помни, режиссеру может быть и чудак. Но в конце концов, вы с ним делаете общее дело. Твой друг и агент. Ну, то есть я сейчас пошла против воли режиссера И пристрелила мужика. Это... Ты на меня ругаешься? Что такое жена перс? Что это? Что за ругательство какое-то? В каждом актере сокрыта роль, которую ему суждено сыграть. Персонаж, который предназначено создать. из лишь кровавого мрамора. Придать аморфности очертания, пока не останется одна лишь истина. Так, ой, это наша пиратская шляпа, которую мы нашли. Так, одень маску. Я Ясунж. Картина, вот эта вот дебильная, она мне, кстати, не нравится. Так, что у нас там? Вот, вот, вот, вот, вот, вот да, что, что это? Мальчик у нас, видимо. Вот, да-да-да, мальчик бежит. Это, видимо, в порту, как они проникли на корабль. И, ну, я как понимаю. А, вот и корабль, вот это вот корабль получается, вот это вот порт, и вот, вот бегущий мальчик. Или девочка. Короче, кто-то кто из них бегущий. Так, у нас была еще одна штучка. Вот это вот. Сейчас мы в восточной части района. Здесь и неподалеку находится дорогой моему сердцу дом, где я вырос. Такое ощущение, что почти ничего не изменилось. Не знаю, хорошо это или плохо. На улицах играют дети, свободные от всяких забот. Лишь их лохмотина напоминают о том, что многие местные семьи страдают от ужасной нищеты. это у нас здесь? На скамейке в парке сидит си си мальчик. Совершенно один. Может он согласится немного раскрыть нам душу? Доброе утро, молодой человек. Как вас зовут? Доброе утро. Как вас зовут? Как вас зовут? Джеймс. Как вас зовут? Джеймс. То есть брата нашего звали Джеймс. Так, мы все включили, пошли наверх. Ну, давайте посмотрим. Нам ничего не дали. Нам ничего не дали. Вот <гас> и картины. Слушайте, мы нашли все картины. Ну-ка, давайте посмотрим сюда. Мы нашли все картины. Ой, тут это! Тут это. Тут что-то как-то не очень все хорошо. О! Кораблик, маленький кораблик, смотрите на эту господи, какая прелесть! О! Утонул кораблик. Что это было только что? Ну я так думаю, мы молодцы, мы увидели какой-то кораблик, мы на нем заострили внимание, и он утонул. Так, постеры. Ага. Хорошо, ладно, погнали. Так, тут нас ждет новый фильм. Ну-ка. Создание привет, мотивация. А, -а, -а, а, что движет мной? Чего я хочу? Что мне нужно? Каковы мои достоинства? Зачеркнуто. Мои пороки. Кто, зачеркнуто, что, охотится, а зачеркнуто, преследует меня? Опа-опа-опа. Угу, угу, угу. То есть мы, мы двигаемся башенкой. Мы хорошенечко так двигаемся башенкой. А, вот смотрите, картину вот это вот, блин. С дыркой за нами следят. За нами определенно точно следят. Так, тут что-нибудь новое появилось. Нет, тут ничего нового не появилось. Так, мы больше вроде бы никуда не можем сходить, правильно? Я, я правильно все, все помню, все понимать? Да. Так, тут больше ничего нет. Да, вроде бы мы больше никуда не можем сходить. Сколько времени нормально? Ну, сейчас, ну, погнали тогда дальше. Так, закрываем комнату. Нам нужно уединение. Ну погнали! Э, сюда. Да, это у нас? Подожди. Нет, а мы можем сесть. А, а вон так осета не нужна нам? Ладно, погнали дальше. Посмотрим, что дают дальше. О, нога. Уже хорошо. Нога есть. Как далеко он зайдет? Как глубоко спустится? Is, Предмет there, его поиска buried, все еще где-то там. Укрыт, спрятан, Not... заперт в хранилище. В собственной темнице. Он безуспешно пытается понять. Голодный зверь не думает. Он знает. Он нуждается. Он действует. Там, где сдается рассудок, инстинкт берет веру. Потому он должен оставить спокойные воды разума. И покорить буйство зубов и когтей. Лишь тогда он отыщет ключ и получит награду. А вот ты моя? А? Акт 2, The Hunt. Это ясно, это ясно, это охота, охота, охота. Это слово означает охота. The Hunt, охота. Это ясно, это я молодец, это я могу. Так, ну погнали дальше. Так, ну тут я вроде все нашла, я молодец, я большой молодец, внимательная, умничка. А? А? Многие так могут? Нет, не многие, а я вот нашла, да. Так, ну погнали дальше. Стараемся все осматривать, все находить, все подмечать, все замечать. Очень стараемся. Опа. Камера. Yeah, а, uh, попробуем uh, еще uh, раз. Uh, Нему, неудачно вышел. I, I Наверное, пошевельнулись. Вы просто сами на себя не похожи. Что-то, видимо, пошло не так. Кто-то очень сильно... Да. Видимо, модель очень сильно недовольна. Ёб твою мать. твоим снимком. Это реверс? Опа. Здрасте. Спасибо. Спасибо, что выпустили... А то я чуть не подобосрался. Слегка, совсем чуть-чуть. Так, пойдем дальше. А я даже не знаю, стоило ли заходить в эту комнату -то. Я правильно сделала? Ой, тут что-то какая-то уже трешанина пошла. Потихонечку начинается раскачиваться. Смотрите-ка. Так, так, так, так, так. Открываем. Так, уже вот что-то... А это что? Опа. Тихо, тихо, тихо. Это плохо или хорошо? Что происходит, мать вашу? Мне бежать? Мне некуда бежать? Не быть. Продолжить. Замечательно. Мне надо было бежать? Охота. Походу, да. Валим, валим, валим, валим. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, братан, тихо. Обожди, закрыто. Живы. Я была не уверена, что я сделала правильный выбор, скакану в шахту лифта как-то. Ну, вообще, по-хорошему, это неправильный выбор. В реальной жизни не стоит так делать Не надо, не надо Не, не делайте так, не надо dreams, Бляясь за мечтой Легко можно оказаться В кошмарной сне. Ну, хорошо Спокойно ну, вообще, истину глаголит. Ну, знаете, это что-то из серии «Бойтесь своих желаний». У -у -у. Ну, как бы, давайте будем честны, желания. Нужно правильно интер интерпретировать. Тогда бояться и можно их не бояться. Если понимать, то, что от каких-либо желаний могут быть абсолютно разные последствия. О, то... то так, не работаем у нас что-то все не работает почему у нас ничего не работает а, -а, -а. ну давай опа заработало О -о -о, теперь что-то работает это плохо или хорошо так, это вроде прошло. Ладно. Так, вон там дверка есть. А, тут есть лесенка. Там есть комнатка. Давайте сначала заглянем в комнатку. Что у нас тут в комнатке? В комнатке вроде бы ничего. Стрелки пляшут. Это хорошо или плохо? Хорошо или плохо? А! А! А! Я заблудилась. Откуда я вышла? А! Хорошо, хорошо, хорошо. Так, а вот тут вот что это? Открывается? Прикиньте. Ну, сначала мы на лестнику сходим. Сначала наверх. А вдруг тут что-то интересное? А вдруг меня тут что-то шепчет и зовет? А, да, смотрите-ка. Тут что-то есть. Опа. Время и описание событий. Час 05. Начиная патрулирование нижних палуб. Час 30. С машином отделяем все в порядке, перемещаясь к грузовым отсекам. 1.38. Услышал подозрительные звуки, пошел проверить. Фонарик сломался, пришлось вернуться за запасным. <coughs> Записи обведи на красном. Ущерб собственности компании, вычтет заработка. Служебная халатность, возможно дис дисциплинарные меры. Час 53. Патрулирование возобновлено, далее все спокойно. 2.30, окончание смена. Ничего себе, у него значит сломался фонарик И он вернется за запасным И при этом Ущерб в собственности компании вычет из заработка И служебная халатность Вы че, алло Вы должны снабжать Чувака техникой, которая не будет ломаться По хорошему А тут это целое ну, хотя, с другой стороны, как он сломал, если он его там пытался разбить, еще что-то, то как бы это другой вопрос. Ты будешь за мной гнаться? Ты чё, ё-моё? Вроде нет. Ладно, стой. Так, там что-то вообще, что-то происходит, что-то прям... Ох! Ну тут сюжет мне, в принципе, относительно понятен. Ну, как мне кажется. Мне кажется, я понимаю, к чему все идет. Пока говорить не буду. И дело не в том, что на самом деле я вру и ни хрена не понимаю. Не, ну, на самом деле сюжет, я вроде бы я в него врубаюсь, но чем это все закончится, когда... Есть много всяких вариантов на этот вопрос. То есть их могут поймать... А, хотя нет, у меня была версия то, что корабль потерпел крушение. Поэтому как бы вот так вот все не очень закончилось. О, пленочку нашли еще какую-то. Замечательно. Забираем себе, уходим дальше. Это а я как-то удачненько так вот заползла. Так, что у нас здесь? Это типа мы воруем еду, да? Правильно я понимаю? Или еда просто уже истощается, испаряется, уже нехватка еды, потому что они, как бы, все-таки давайте будем чисты, они а в море. Им еду просто из ниоткуда брать. Если только, конечно, не ловить. Ой, понесло по! Ой, хорошо. Типа было много жрачки, теперь ее нету. Она испаряется, испаряется, испаряется. Хотя, в принципе, на кораблях должны, должны быть такие хорошие запасы. Ну, там еще крысы поджирают это все дело? Если они есть. Ну, хотя, учитывая то, что у нас, получается, брат и сестра, и брат ходили, ловили крыс, убивали. Я так понимаю. А, вот яблочко. Что это? Плюнули в нас? Ах, ху ху ху ху а, теперь можно, да? Спасибо, спасибо. Закройте, пожалуйста. Там пахнет и <смех> не очень приятно. Спасибо. Такое чувство, будто это чья-то рука висит, да? А что это вообще? Это откуда такая тень падает? Я не понимаю. Откуда? Откуда такая тень? Ну какие-то тени странные, непонятно откуда. Вообще, не, вру... не, не врубаюсь, не въезжаю. Откуда... А, вов! А! Пока to достаточно. Пора поесть. Квартирмейстер, подай сумку. Main... О, капитан Бэй, наша еда. Ее нет. Вот, вот, вот, вот, вот о чем и речь. То есть они получается, а ты не хочешь забрать себе эту штучку, нет? То есть у них кончилась еда, они начали ее воровать, да? Или нет? Я, я почему-то подумала, что они убивали и ели крыс. Там кто-то ходит. Хо-хо-хо. Э, Все поменялось, да? Блядь, что тут быстро меняется, я прям не могу. Ладно, пойдем. Пойдем, пойдем. Тут на нас никто не смотрит. Нет, ладно. Продолжаем ходить. Закрыто. Открыто! Замечательно. Проходим, проходим. Что у нас здесь? Еда есть. Опачки! Это надо бежать, да? Да! Да, мать его! Закрываем дверь! Не-не-не! Проходите мимо, пожалуйста! Извините, я не готова с вами общаться! Ты просачиваешься что сюда? Тихо, тихо, тихо. Тихо. Что это такое? Что это за место? Какой-то котел. Вс? Он ушел? Ну, стало тихо. Подозрительно. Походу да. Опачки. Так, вот... Блин, нет. Это неудобно сделали. А куда крутить? Ага, ключи. Ключи, наверное, тут уже ключ. А, вот он. Отлично, забираем. И нам нужна дверь, правильно? А, дверь, наверное, нужно собрать. Потому что я тут видела... Вот эту вот штуку. Да? Так, вот мы ее сделали. Так... Да, мы ее сделали жить. Она никуда не денется или денется? Давайте проверять. Так, мы вот ее сделали. Сделали ее. Дверь. Есть. А, и теперь ручка нужна. Ручка. Ручка. Вот. Отлично. Так, а там что дальше? Я, конечно... Кого-то тут это. А там что дальше? Так, тут закрыто. А тут что? Тут что-нибудь, кто-нибудь есть? Мне кажется, это просто ее преследует, что мы играем за девушку. Подождите, стоп. А, во-во-во. Мы играем за сестру. Что это актер не парень, да, какой-то, а девушка. И мы играем за сестру. Опа. И, типа, ее преследует сейчас, сейчас, в данный момент, почему она не любит как раз корабли, потому что она вот в этом путешествии, я так понимаю, погиб ее брат. То есть, они прятались долго и упорно, воровали еду. Возможно, как вариант, убивали крыс и ели их. Прятались от моряков. Несчастные разбивают сердце. Отчаянные пожирают душу. Жизнь рушится. Так, мы можем это взять, нет? И, типа, она сейчас на корабле, ее просто жестко флешбэчит, я так понимаю. Ну, как мне кажется. Я что-нибудь могу тут сделать? Ну, наверное, могу. Вот что. Так, ладно, пошли дальше. Ну, от монстра мы, кстати, неплохо так забегаем. У нас вроде бы все получается. Мы, правда, один раз умерли. Я не поняла, как, зачем, почему. Ну, там надо было просто бежать. Просто бегать. О! От главы службы безопасности всем заинтересованным лицам до меня дошли сведения о том, что, по... что пропало некоторое количество провианта. В связи с этим у меня нет иного выбора, кроме как применить усиленные меры безопасности. Сегодняшнего дня рацион будет выдаваться каждому члену экипажа по норме, а склад провизии круглосуточно охранятся. Вот так вот. Вот детишки попали. пара па па па па Ой, уже сколько времени. Давайте пора уже заканчивать. Короче, на этом мы и остановимся. Все, всем огромное спасибо, что были со мной. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Я всем безумно рада. И всем спасибо. Всем пока-пока.